Я не знаю, до чего все докатились. Может, ловят кайф погубанных реклам. Или попросту, наверное, купились. Что рекламы абсолютно тут и там. Телевизор не могу смотреть спокойно. Интернет заполонили все они, Чтобы в фильмы посмотреть мои достойно. Но количество реклам хоть пруд пруди, В интернете посмотреть какие фильмы, Обязательно рекламами прервуть. Так живем мы все в рекламах сегодня, нынче И от этого все кайфа что-то ждут Кружит, кружит наша жизнь в одних рекламах И куда деваться, и куда бежать Эти спонсоры взялись таким размахом что рекламы им нужнее их умать, но я выйду как-нибудь из положения, у меня есть много фильмов и девяти, я держать тебя не буду в искушении. посмотрю кинокартины все свои. Наплюю на эти пошлые рекламы Я теперь огородился от программ Пусть свои рекламы смотрят эти хамы Мне до да лампочки в натуре от реклам Наплюю на эти пошлые рекламы я теперь отгородился от программ. Пусть свои рекламы смотрят эти камы. Мне до да лампочки в натуре от реклам. Вот так.